Друзья, всем привет! У всех у вас есть сотовые телефоны, но не у всех есть функция беспроводной зарядки. Китайцы решили эту проблему и сделали такой специальный модуль, который можно подключить к любому телефону, будь это iPhone или Android, неважно. Я себе заказал такую штуку с Алиэкспресса, давайте посмотрим. Вот такая вот посылочка, она стоит копейки есть варианты для любых разъемов там для iPhone, для разъем micro usb и type-c я себе заказал для type-c смотрите функция беспроводной зарядки многие скажут что это она бесполезна на самом деле вообще покупая там сотовый телефон ну, в принципе, такую заприемлемую цену, да Хочется, чтобы там была функция беспроводной зарядки Вот я себе недавно обновил свой телефон ну, то есть купил себе новый И каково было мое удивление, когда я узнал, что за такую цену в моем телефоне не положили функцию беспроводной зарядки Мне это очень сильно расстроило, и поэтому я решил дополнить его Вот заказал с Алиэкспресс такую штуку Давайте откроем, посмотрим Вот эта штука, она небольшая Сейчас покажу, как это работает. Вот. Этот модуль представляет собой такую вот штуку. Внутри там, видимо, катушка. И здесь вот включается в разъем телефона. Смотрите, у меня уже есть беспроводная зарядка. Вот такую вот я себе тоже с Алиэкспресса заказал. Смотрите, можно купить себе также еще беспроводную зарядку специальную для автомобиля. Она ставится вот на дефлекторы воздушков там специально то есть ставить телефон и там уже есть встроенная беспроводная зарядка и телефон может заряжаться но смотрите будем использовать такую это я отдельно покупал берем телефон у нас будет такой вот телефончик здесь у нас разъем Type C так снимаем чехол Здесь очень удобно, то есть когда вы подключите этот модуль, вы просто убираете за чехол и его уже не видно. Но в моем случае чехол прозрачный, поэтому здесь немножко будет неудобно. Так, смотрите, подключаем, воткнули, приложили, сейчас я чехол одену. Все, вот у нас так выглядит все давайте проверять берем нашу зарядку чтобы был нагляднее кладем телефон смотрите зарядка пошла вот видно да смотрите сразу скажу что она заряжает намного медленнее чем через провод так как это все-таки беспроводная зарядка Хотя здесь написано, что здесь fast charge. На самом деле здесь такого нету. Но смотрите, друзья, здесь э, в чем удобство. То, что вы когда едете куда-то на дальние расстояние, например, вы можете просто положить телефон. И просто когда он вам нужен будет, да, там кто-то позвонил или что-то, просто берете его, снимаете, там поговорили, обратно положили. И все, и он дальше у вас заряжается. То есть не надо там постоянно выдергивать провод. Также вы можете вот эту беспроводную зарядку положить, например, вот сюда или там удобное место и просто там положить сюда телефон и он будет заряжаться, соответственно. Вот такая вот удобная штука. Покупки рекомендую. Сама зарядка вот эта вот не особо дорогая, можно купить в комплекте вместе вот с этим вот модулем. Ссылки на эти товары я оставлю в описании под видео. Покупки советую. Вот и все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи на дорогах. Всем пока.